Итак, вчера президент Франции Эммануэль Макрон посетил Белый дом. Конечно, это послужило поводом для ужина. Белый дом был полон спонсоров демократов, а также всевозможных подхалимов и подлис, желающих поднять тост за Макрона и поддержать продолжающуюся на Украине катастрофу. Но когда пришло время пожать руку Джо Байдену, все пошло не по плану. Джо Байден, кажется, забыл, что нужно отпустить руку после рукопожатия. Вот видео permettront à bienvenue à nouveau monsieur le Président, et à la délégation française je suis honoré ici merveilleuse ensemble видимо на карточке с инструкцией для байдена сказано «сожмите руку а затем отпустите». Сожмите, а затем отпустите. Но я предполагаю, что часть инструкции смазалась или что-то в этом роде. Он не понял, что должен был отпустить руку президента. Это видео, кстати, намного дольше, чем мы показали. Просто у нас мало времени. Очевидно, Байден либо совершенно сбит с толку, либо глубоко влюблен. Но это был далеко не первый интимный момент с Макроном. К примеру, в прошлом году на встрече Большой Семерки Байдена и Макрона засняли вместе отдыхающими на пляже в Англии. Видео на вашем экране. Заметьте, большую часть прогулки Макрон обнимает Байдена за плечи. Может быть они даже нюхали волосы друг друга. Просто предоставьте это вашему воображению.